Добрый день! С выходом версии комплекса А0 с номером 210 у вас появился ряд новых инструментов для расчета смет базисно-индексным методом по требованиям методики 421. Поговорим о них подробнее. Базисно-индексный метод по 421. приказу рассматривается в двух вариантах. Пересчет в текущие цены единым индексом к и пересчет в текущие цены с помощью индексов к отдельным составляющим прямых затрат. На практике же при работе с территориальной сметно-нормативной -но базой вы применяете еще один вариант базисно-индексного метода – пересчет по индексам каждой единичной расценки. В этом видеоролике мы обсудим приемы настройки локальной сметы для этого варианта расчета. Определимся с источниками информации – это таблицы с индексами каждой единичной расценки, которые выпускает региональный центр ценообразования для работы с территориальной сметно-нормативной базой. Например, для территориальной базы Госэталон-2012 в Санкт-Петербурге выходит вестник ценообразования с индексами пересчета стоимости строительства. В системных данных комплекса а 0 есть раздел «Справочники индексов». Сюда изображаются электронные версии таких таблиц. Вот, например, справочник для госэталон 2012. Индексы применяются к единичным расценкам из сборников ТР, ТРР, ТРМ и так далее. В отличие от методики по 421 приказу, при работе с территориальной базой стоимость неучтенных расценками материалов рассчитывается сразу в текущих ценах. Для этого, например, в Санкт-Петербурге выпускается территориальный сборник текущих цен на строительные материалы, изделия и конструкции. В системных данных комплекса А0 есть раздел «Справочники цен». Сюда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 Например, таблица для нового строительства. Индексы мы будем применять в строках локальной сметы. Индексы разработаны для единичных расценок из сборников TR, ТРР, TRM, то есть для строк работ. Надо установить курсор на раздел «Работа» и выбрать пересчет «Индексация по обоснованию». Обратите внимание, индексация по обоснованию. В этом пересчете значения индексов выбираются из справочника индексов для каждой единичной расценки. Выбираем индексы за текущий месяц. Перейдем в раздел «Справочники источники цен». Для строк типа «Материал» и «Транспортировка» устанавливаем режим расчета строк «Справочник цен» и подключим справочник за текущий месяц. В разделе «Параметры округления» должен быть установлен флажок «Округлять основные итоги до рублей». Для базисных итогов строки флажок должен быть снят. Обратите внимание, раздельные настройки для основных и базисных итогов введены именно в версии 2.10. Как и раньше, в этом разделе надо установить флажок «Снести разницу на прямые затраты». Напомню что для оформления локальной сметы по методике 421 в настройках следует установить еще ряд параметров, общих для всех вариантов расчета. В этом же разделе «Параметры округления» мы рекомендуем установить точность ввода расчета и печатных объемов строк 6 цифр после запятой. По умолчанию в А0 всегда выставлялось 4 знака. В разделе «Расчет единичных итогов» Установите точность расчета четыре цифры после запятой. Это влияет на правила учета поправочных коэффициентов к расценке. А в разделе «Режимы обработки строк» установите флажок «Подчиненная нумерация строк РП». Настройки сделаны. Обязательно нажмите на кнопку «Ок», чтобы сделанные настройки сохранились для данной сметы.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 к элементам прямых затрат. Во вкладке Стоимость отображаются основные итоги строки в текущем уровне цен, но в то же время сформирован набор итогов и в базисном уровне цен. Откройте вкладку Итоги строки. Вы увидите набор основных итогов с текущими ценами и аналогичный набор итогов с префиксом баз с базисными ценами. Строка с неучтенным материалом рассчитана в режиме справочник. Здесь установлена текущая цена, без индексации. Но итоги строки также рассчитаны в двух уровнях цен. Источник информации, откуда взята текущая цена, указан во вкладке ресурсы строки. В таблице итогов сметы представлены результаты расчета всех строк. Обратите внимание, Основные итоги, то есть результат расчета в текущих ценах, округлены до целого. Базисные – до копеек, как и указано в настройках сметы. Все строки локальной сметы рассчитаны в текущем уровне цен. Это значит, что в концевике сметы следует отобразить полученные результаты из строк сметы без изменений. Именно так и поступим. В библиотеке концевиков выберем концевик для формы BIM, с индексами в строках локальной сметы. Обратите внимание, в этом концевике отсутствуют какие-либо индексы. Здесь просто отображаются результаты расчета, полученные в строках сметы. В завершении темы практическая рекомендация. Для упрощения работы с настройками сметы создайте и пользуйтесь шаблоном сметы. В шаблоне можно сделать все необходимые настройки. В том числе, подключить пересчет по обоснованию и настроить его на нужный справочник индексов. В шаблоне также можно подключить и концевик локальной сметы. Подведем итоги. Расчет локальной сметы базисно-индексным методом с применением индексов каждой единичной расценки в комплексе А0 предлагается выполнять следующим образом. В настройках локальной сметы должны быть установлены режимы «Не округлять базисные итоги». Округлять основные итоги. Разницу в расчете на объем сносить на прямые затраты. К смете должна быть подключена таблица с накладными расходами и сметной прибылью. К строкам сметы типа работа и сборников единичных расценок следует подключить пересчет индексация по обоснованию. А в пересчете надо подключить справочник индексов. Для расчета стоимости неучтенных материалов и затрат на перевозку грузов к смете надо подключить справочник текущих цен. Для расчета сметы по правилам 421 методики рекомендуем создать и использовать шаблон локальной сметы. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной работы. С вами был Александр Курочкин.